Ребенку 11 лет, постоянно кривит лицо, говорит это ему, ему это нравится. Как можно избавить его от этого? Если ребенок кривит лицо, это говорит о перенаполнении у него его энергии. Этому ребенку необходимо две вещи. Первое, убрать глюкозу из рациона питания. И второе, он станет спокойнее. И второе, начать давать магний в виде препарата магний кальций-цинк, допустим, или, кальций, или, или магнум-цит-300, или просто магний-B6 и так далее. И ребенок перестанет кривиться, вот так, поэтому можете не переживать.